Харьков. Сегодня 5 марта. Сегодня в Харькове стало вообще небезопасно, поэтому мы решили выезжать. Вот так вот выглядит холодная гора. Это противоположная сторона от Салтовки. Все разрушено. В Харькове разруха. Я с семьей пытаемся выезжать. Не знаю, что будет дальше. Будем надеяться, что это будет недолго. И мы сюда еще вернемся. Везде снаряды, везде пожары сейчас на Салтовке точно. Вот это Ты вот снимаешь? Салтовка район. Хватит. Едем всей семьей. Все пытаются выезжать. У кого есть машины, будем выезжать. Заправиться тоже сейчас негде. Заправки закрытые. Вот это вот пару фотографий с нашего района, откуда мы уезжаем. Это все Салтовка, напомню.